Перед тем, как перейти к дальнейшему изучению материала, давайте приведем и посмотрим примеры нескольких известных инвесторов. Инвесторов, которые стали миллионерами и миллиардерами. При этом большинство инвесторов, крупных миллиардеров, которые стали им самостоятельно, не имели никакого стартового капитала. Это просто грамотные действия. Это просто эффект сложных процентов, о котором мы говорили. Конечно, чтобы стать миллиардером, все должно сложиться в единое. Ты должен родиться в правильное время, в правильной стране. Большинство, например, людей, которые родились в Советском Союзе в период после революции, не имели тех возможностей, которые имели американцы в то время. Сейчас все изменилось, и сейчас мы здесь имеем возможность, как я уже говорил, инвестировать в любую точку мира. Находясь в любом месте, вы можете инвестировать туда, куда вы захотите интернет сделал для нас невозможное интернет изменил вообще возможности инвестирования и инвестиций и у вас сейчас открываются такие возможности которые не были даже у ваших предшественников там 10-15 лет назад такого как сейчас просто не существовало поэтому вы имеете возможность пользоваться данным привилегиями которые вам доступны давайте теперь разберем несколько инвесторов которых некоторые из которых будут играть ключевую роль вообще в построении данного курса. Первый пример миллиардера и филантропа это Джон Темплтон. На чем он сделал свое состояние? Это была покупка неликвидных акций в период Второй мировой войны. Это скупка дешевых акций, когда они после войны потеряли в цене, и после этого они взлетели в десятки раз. Дальше это инвестиции в экономику Японии в 60-х годах, которая тоже после этого пошла в гору. И это принесло огромное состояние Джону Темплтону. Какие же основные принципы применял Джон Темплтон? Не инвестировать с толпой. То есть вам не нужно никогда смотреть, куда вкладывают большинство. Как правило, толпа может ошибаться. И развороты рынка очень часто происходят именно потому, что вся толпа начинает неистово покупать все в конце хорошего тренда или неистово продавать, когда уже рынок находится практически на дне. Следующее, реинвестиция прибыли, то есть сложный процент, о котором мы говорили. Срок удержания акций 6-7 лет. Покупать на дне. Пятый принцип, диверсификация. И инвестировать глобально. И, кстати, он пишет, избегать стран с регуляцией рынка. То есть инвестиция, там, Советский Союз для него была просто неприемлема. И он никогда в такие страны, где очень сильная регуляция государства не инвестировала. На самом деле принципы всех инвесторов они очень похожи и очень сильно перекликаются. Именно поэтому все люди этой стали успешными, потому что применяли принципы, которые грамотные с точки зрения разумного инвестора. Следующий известный человек и инвестор 20 века это Дэвид Дремон. Основатель компании Дремон Value Менеджмент и ему принадлежат такие цитаты которые уже стали крылатыми выражениями ну во-первых самый высокий доход получается из хороших акций через три года после их покупки то есть каждый инвестор считает своим долгом держать акцию какое-то время чтобы преобразование которое он увидел в акциях и которые он считает хорошими дали свой доход и успело это выразиться все в цене акции и основная вот цитата которые можно взять на вооружение, что лучшее время для покупки, когда на улицах льется кровь. То есть, когда страна находится в состоянии войны, когда произошла разруха экономики, то вот это лучшее время попытаться поймать тот момент, когда экономика начнет быстро восстанавливаться. То есть, когда все классно, когда вся экономика просто стабильно летит вверх, когда все компании, цены летят вверх, то это худшее время для покупки. Именно когда... На улицах льется кровь, когда рынок находится на дне, вот тогда лучшее время для покупки подбирать дешевые акции и на них зарабатывать огромное состояние. Следующая значимая фигура на рынке инвестиций это Питер Линч. Ему принадлежат несколько очень классных книг, которые приведены в приложении, которые вы можете тоже прочитать. Питер Линч был управляющим фонда Fidelity Megalan семьдесят седьмого по 90 год и за это время увеличил объем средств 28 раз при этом вы должны понимать что увеличить в 28 раз средства которые например стартовые 10 тысяч рублей это одно а увеличить 28 раз средства которые составляют миллионы и миллиарды долларов это совсем другая задача конечно маленькие деньги увеличить в разы гораздо проще чем больше у вас денег в управлении тем сложнее вам их увеличивать с той же скоростью. Основные его вот цитаты. Падение ⁇ это возможность. Тот мы видим, все говорят одно и то же. Еще важная цитата. Не инвестируйте деньги в компанию, идеи которой не объясняется на пальцах. Это больше цитата важна тем, кто ищет непосредственно компании, хорошие компании для инвестиций. Для данного курса, как инвестиции индексные, это нам не пригодится. Мы будем инвестировать. По другому принципу еще одна из цитат избегайте модных фирм в модных областях перефразируя данную цитату не нужно инвестировать туда если вы не понимаете что эта фирма производит и что она делает то есть любой бизнес должен быть понятен на пальцах если вы не понимаете лучше не инвестировать в это следующая ключевая фигура которую я конечно не мог обойти стороной это урон Баффи. как его называли оракулы замахи это действительно человек, который действительно родился в нужное время. Он родился во времена Великой депрессии в Америке. И когда он пришел на фондовый рынок, этот рынок как раз начал свой подъем. И вот это способствовало его быстрому старту. Конечно, это не насколько не умаляет его достоинств, возможностей и работоспособности. Но это человек, который сделал свое огромное состояние и был несколько раз он самым богатым человеком планеты сделал, не имея никакого стартового капитала. Его цитаты и фразы нужно обязательно э, понимать и знать. То есть, это принципы, которыми, влад... которыми оперировали люди, которые добились фен... феноменальных успехов. Если вы не способны владеть акциями 10 лет, даже не думайте о том, чтобы купить их на 10 минут. Это он говорит о спекулянтах, которые пытаются... Если компания плохая, пытаются быстренько купить и быстренько продать, играя, скажем, на новостях. Следующее. Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения. И еще одна цитата, которая мне очень нравится. Когда мы покупаем долю в отличных компаниях с превоходным менеджментом, наш любимый срок инвестирования навсегда. Это говорит о том, что если вы купили классный бизнес и он вам нравится, то вам от него избавляться не нужно. И держите эту акцию долгие-долгие годы. Еще один из его принципов ⁇ лучше купить прекрасную компанию по средней цене, чем среднюю по прекрасной цене. То есть вы должны искать хороший бизнес. Но это опять же больше интересует тех, кто будет искать непосредственно классные компании. И последняя цитата, которая очень нам пригодится, вам не нужно быть умнее других. Вы всего лишь должны быть дисциплинированы. То есть дисциплина в данном случае в плане инвестиций, она важнее, чем ум и какая-то особенность. Наоборот, не нужно быть особенным, очень умным, чтобы выиграть на биржевом рынке, чтобы выиграть и стать разумным инвестором, который сможет на этом зарабатывать отличные деньги. И еще один инвестор, которого я не мог обойти стороной, потому что именно Джон Богл, он как раз и есть тот человек, который сподвиг меня написать этот курс и который это первый человек, основатель первого индексного фонда, то есть фонда, который основан на дешевом управлении то есть фонд который не зависит от качества менеджмента который управляет данным фондом подробнее об этом мы будем говорить Джон Богл это основатель фондов The Vanguard Group самое главное его цитата которую надо понять не ищите иголку в сена просто купите весь стог сена то есть мы будем инвестировать не в какую-то конкретную компанию а мы будем инвестировать целиком в рынок целиком в бизнес, в набор большого количества компаний. И почему мы будем зарабатывать? Да потому что бизнес развивается, потому что все страны, несмотря на то, что одни быстрее, другие медленнее, все страны богатеют, в мире присутствует бизнес, который создает что-то новое, на которого работают многие люди, и мы сами вместе с вами создаем все вот эти блага, которые у нас есть, если мы будем участвовать в этом бизнесе, то мы тоже сможем от него поиметь свой маленький кусочек. Вот именно этим мы будем заниматься, исследуя и изучая индексное инвестирование. Ну и как все многие инвесторы говорят, что время твой друг, порыв твой враг. То есть нужно дать времени, ждать, дать возможность то, что ты купил, чтобы это выросло в цене. Если вы не можете представить себе потерю 20% своего капитала на рынке ценных бумаг, Инвестиции в акции не для вас. Просадки и потери у вас будут, это будут обязательно, но нужно это принять заранее и понимать, что это не, что это обоснованный риск, а не риск, который вложение в какой-то непонятный бизнес, вот какой-то стартап, который неизвестно принесет тебе денег или нет. То есть Джон Бугл, он сторонник того, чтобы искать не какую-то классную компанию, а вкладываться целиком в бизнес кладут целиком в набор компании в какую-то экономику какой-то страны и это именно подходит для тех кто параллельно имеет другой источник доходов и индексное инвестирование вот на основании тех принципов которые изложил Джон Богу в своей книге она тоже есть в приложении э, литературы вот именно основ, основываясь на его принципах данный курс построен и далее вы узнаете что последователей у него огромное количество и огромное количество вот именно индексных фондов, которые следуют прямо за корзиной набором из многих бумаг. В следующих уроках мы уже перейдем к следующей главе и начнем продолжать изучать данную схему.